Всем привет дорогие друзья, решил сегодня снять небольшой ролик, такой рассказать, почему у нас видео давно на канале не, не выходит, ну первая причина, потому что у меня была стройка дома, делал фасад, я сейчас вам немного покажу, что у меня получилось, короче делал фасад этим сайдингом, все обшил, останется мне две стороны обшить, но это уже на следующий год, потому что сейчас уже совсем времени нету, вторая причина, устроился на вторую работу, так что работаю сейчас на одной, потом Отсыпаюсь, иду сразу на вторую. Это вторая причина. Третья причина. <coughs> жена уехала отдыхать на юг. Готовить некому, ухаживать некому. Все, приходится самому делать. Вот. Вот такие причины. Так, еще. Что? Еще в этом году, в октябре, у меня началась учеба. Так что еще и учусь, ребята. Так что, как говорится, YouTube это хобби. И это хобби, короче, уходит пока на самый последний как говорится, этап жизни. Сейчас это все немного нормализуется и будем все снимать, будем показывать, будут интересные ролики. Вот вот такие дела. Сейчас я вам покажу, что я сделал с фасадом дома, как у меня получилось. Вы не приключайтесь. Вот, смотрите, ребята, что я все-таки сделал. Фасад я доделал дома. Вот так вот у меня получилось. Вот. Подбойчик. Сделал эту сторону, короче, в этом году я сделал. Останется еще две стороны дома, и дом будет обшит. Вот такие дела, ребята. Вот чем я занимался, почему у меня на ютубе давно не было. Я еще не снимаю. А, ставить эту, где? Ставить эту, как ее? А Сетку кто возьмет. это порвал? Вот они! Мне кажется, это собака. Залезет. Да, конечно, собака. Офига. Жена приехала с юга, отдыхала у нас на юге, да, Зай? Да. Это еще одна причина, почему видео не выходило. Готовить некому было. Я приехал кормить всех. Да, так, что да, у нас с поросятами мама. хочу вам показать. Ну, выросли немножко поросята. Недолго им осталось. Скоро у нас вдруг Леня приедет и поможет нам их на мясо, короче, перевести сделать. Сейчас я вам покажу, если они выйдут. Да не тебя я зову, не тебя. Да не тебя я, не тебя я зову. Чего? Вот такие боровы. Хороший, да? Хороший. Собака обожает и, да? Да? Обожаешь их. Во, второй идет Бутуз. Ой, сколько грязи у них. Короче, 13 ноября их пустим на мясо и посмотрим что за мясо у нас получилось много ли там жира сала ну и сколько примерно весит посмотрим вот тут еще короче дрова колоть блин времени совсем нету вообще не знаю куда это все заниматься в общем такие вот ребята дела так что не пропадайте с канала, скоро все будет. Сейчас все немножко устаканится. У нас впереди у нас зимние рыбалки, первый лед, жерлицы. Ну и еще что-нибудь интересное будем снимать. Вот. Познакомился, кстати, с человеком интересным. Своя рыбалка называется. Зайдите на каналчик, у него много видео про рыбалку, кому интересно. Денис он, короче, занимается профессиональной рыбалкой и ездит по Талдомскому району и снимает свои видосики. Ну и не только, кстати, по Талдомскому. Вот, так что заходите тоже, посмотрите, пока у меня пережив на канале. Вот, Там много тоже интересного Я к нему захожу. Вместе, кстати, с ним работаем на одной работе. Так что возможно, что зимой совместное видео у нас будет там на канале. Вот ездим на первый лед, может, релички поставим, посмотрим. Так что такие, друзья, пироги, как говорится. Ну все, это такое небольшое, коротенькое видео. Сказал вам, куда пропал, что, как и почему. Все, всем пока!